Доброго-доброго всем денечка вышла на улицу благодать, благодать. Конечно, не жарко, надо сказать. Для зимы это 12-13 градусов, хорошая погода, такая комфортная, ветра нету, тишина. Я зашла вот со стороны огорода. Посмотрите, как хорошо яблонки стоят, покрытые легким инеем. И хотела показать вам вот этот дом. Посмотрите, вот буквально за лето этот дом был построен долго, долго. Этот участок у нас был заросший травой. Но на каждый участок находится свой хозяин. А хозяин-то очень рукастый товарищ. Все, он сам делает. Молодец, молодец. У него все славно получается. Ну, конечно. Окна, крыши, двери, сами стены выкладывали, выкладывали у него люди, но не без его контроля, без его участия. Все было сделано. Баньку он построил, и домик такой аккуратный. Сколько стоял? Ну, лет 12, наверное, стоял этот участок. Женщина не продавала, все заросло кленом. А сейчас заулыбался дом своими окнами очень хорошо так вот снаружи с улицы смотрится он ну наконец-то у нас будет новый сосед и вот так вот с этой стороны у нас еще соседи но они у них тут маленький домик свой но они тоже хотят строиться так что строительство продолжается жизнь продолжается и красивые дома появляются на нашей улице заречной. Снега, конечно, еще мало. Такой вот небольшой слой снежка. Много. Зашла в теплицу, посмотрела, как у меня там зимуют хризантемы. Знаете, хорошо, потому что солнышко, в теплице тепло. Хорошо стоит мое укрытие для хризантем. Я вот посмотрела, в теплице, в теплице 8 градусов тепла. И вот, посмотрите, как у меня укрыты мои хризантемы мультифлора. Там они укровным материалом укрыты. Сверху я еще тут корточки набросала. Всякие разные, которые были когда-то в моде, кожаные куртки. А сейчас они идут у меня на укрытие. Тепло здесь хорошо. Снега немного, конечно. Я что-то решила так бодрячком почистить двор. Для настроения. Вот лопату новую купили. Я хочу зеленую. Но я фанат зеленого цвета, поэтому, мужик, говорю, давай купи мне зеленую лопату. Будем грести снег. Я буду грести снега. Большие, они писанные, эти пельмени. Вот то есть надо вот так вот защиплять. Они получаются такие красивые. Очень даже нарядные. Съешь их сметанкой 5-6 штук. И доволен. Все, ты сытый. Ты сытый. Вот так вот. Решила постряпать пельмени, любимые пельмени моей мамы. Она еще добавляла, если не было картошки, там, ну там, скажем. В мяско можно было добавить и капусту ну лук, конечно обязательно перец, соль. я показала как я сделала фарш и решила сделать пельмени из грудки куриной добавив туда лучок немножечко картошечки перц перец соль ничего особенного это такое хорошее зимнее блюдо сейчас вот на мороже я пойду замерзнут они пару пакетиков будет лежать у меня всегда в запасе можно в любое время как кто-то зашел дети приехали пожалуйста сварил все готово вот. делаются они большими не маленькими я не знаю у кого как делаются пельмени конечно я понимаю что должно быть мясо. Ну, сегодня, вот в данном случае, я сделала с добавлением картошки. Может кто-то скажет, что это не строго мясо должно быть. Но я сделала пельмени по рецепту мамы, которая стряпала их с удовольствием, по многому. Нам казалось, это очень вкусно. Это очень вкусно. Они большие такие, зажористые. Вот посмотрите, какие лепехи большие. Вот намёрнут они пожалуйста. Посмотрите, какие большущие. Ну, это, наверное, вареники больше, конечно, как вот э, все говорят. Вареники. Ну, пусть будут вареники. Я их называю, называю пельменями. Знаете, они очень вкусные. Вот правда, правда. Так что наши мамы, наверное, не хотели нам плохого. Я вот так вот чуть-чуть сметанки добавляю. И очень люблю так с перчиком сверху. Чуть-чуть с перчиком. Вот так вот. И спешу сказать, что очень вкусные и хорошие они. М -м -м. Вкусно. Да, друзья мои, готовьте. Зимние дни они длинные. Угощайте своих родных, близких, доставляйте им радость, удовольствия, мир вашему дому.